Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Продолжаем делиться инвестиционными идеями. Подобрать портфель, либо кандидатов в портфель помогает таблица фундаментального анализа. Существенно сокращает временные затраты. И если у вас еще нет такой таблицы, то проходите по ссылке под видео и узнайте условия получения таблицы. Из 19 тысяч компаний отфильтровал те компании, у которых баллы выше 30%. Это позволяет сделать таблицу, фильтрануть таким образом. Затем отфильтровал по капитализации свыше 300 миллионов. Эти компании – один из показателей фундаментально надежных компаний. Ну и еще одну фильтрацию сделал по предполагаемому проценту прибыли от большего к меньшему. Ну Есть, конечно, проценты больше, чем 90, но 90 – это очень хороший показатель. И вот одна из компаний привлекла к себе внимание – ну а также рекомендую воспользоваться сервисом Finviz и отфильтровать по индустриям информацию. И можно посмотреть, какие сектора, сектора экономики в этот момент, либо день, либо неделя, либо месяц, три, полгода, год, на данный момент находятся в топе и те, которые хорошо растут. Ну и, соответственно, на какой период подбираете портфель, скажем, полгода, эти компании вполне вероятно, что продолжат свой поход в течение этого периода. Ну или хотя бы части этого периода, когда вы успеете забрать свою прибыль. Ну что ж, я взял 15 индустрий и их тоже отфильтровал в таблице. Это можно сделать в графе «Сектор экономики». Вот здесь он находится просто выбрать какие сектора необходимы и таблица сама отфильтрует и таким образом круг сужается еще меньше и проще подобрать надежные компании именно те, которые будут расти. Так, сегодня эта компания Energy Recovery, компания, которая производит устройство рекуперации энергии, экономит электрическую энергию в нефтегазовой промышленности, в химической промышленности и водной промышленности. Водная промышленность это опреснение, опреснение воды, которое все больше и больше сейчас востребовано не только в таких африканских странах, но и в, а, на континенте Америка, в Китае, особенно Арабские Эмираты, естественно, этим интересуются. Также есть и Мадрид, и Испания. И у компании несколько продуктов. Это такая технология WorldTech изобуст, изоген, все они направлены на то, чтобы сократить затраты электрической энергии на производство конечного продукта. Будь то нефтегазовая промышленность, химическая, либо опреснение воды. Принципиально то, что компания работает в основном в области опреснения воды. Говорит о том, что до 2025 года эта деятельность будет набирать обороты, как минимум 25% в год. Они построили дополнительные мощности в Хьюстоне, уже завершили строительство и внедряют уже свои мощности в деятельность, чем расширяют зону охвата, ну и, соответственно, увеличивают прибыльность компании. Если посмотреть по доходности, то компания постепенно растет с 2016 года и очень поступательно единственное что в 2019 году естественные причины для сокращения доходности компании были мы все их знаем но вернулась к своему уровню она достаточно быстро ну и по цифрам можно сказать что компания хороша тем что нет долгов высокая ликвидность ну то есть много денег в компании для того, чтобы и разрабатывать какие-то новые проекты, какие-то технологии. Ну и остальные цифры подтверждают, что компания работает с высокой эффективностью. Ну, скажем, если чуть высокий показатель PE, но эту компанию нельзя назвать компанией традиционного бизнеса, потому как у нее есть разработки. И это приближает ее к компаниям технологического плана, где... Свои патенты и так далее. То есть в течение двух лет тоже идет рост. Единственное, что нет в течение пяти лет, но мы уже эти причины обозначили. И если мы перейдем на график, то увидим, что она, казалось бы, очень высоко уже в цене, но если она закрепится на этом уровне, 22.48, то, скорее всего, пойдет выше и это принесет неплохой доход. Ну и естественно, что лучше бы, конечно, взять в районе 17.5 долларов, это было бы, был бы, наверное, лучший вариант. Вот. Ну, постольку, поскольку она уже ушла вверх и останавливаться, похоже, не собирается. Немножко понаблюдать Ну и при небольшом откате Тогда можно заходить Это естественно не призыв к действию Вы сами решаете каким образом входить Но компания интересная а Сфера деятельности у компании тоже интересная И это одна из многих компаний Которую удалось найти благодаря таблице фундаментального анализа. Здесь еще много таких компаний для подбора в портфель. Ну и если вам этот инструмент интересен, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Ну что ж, до новых встреч. Всем профита!